Ребята, всем привет! И хочу вам показать свою продуктовую корзину. Я закупилась небольшим количеством продуктов. Во-первых, это вода 5-литровая. Я ее часто беру. Далее яйца 30 штук здесь. Красный перец 3 штучки. Зеленый 1, 3 лука, 3 морковки. Лимончик, баклажан. Шампиньон и маленькая упаковка 250 грамм. Огурцы, брокколи полкило. Далее моцарелла. Очень люблю моцареллу, поэтому если вы в Польше, попробуйте эту фирму. Очень вкусно они все делают. Обычный творожок. Дальше 5 помидорков. Филе. Из уда курчака это как бы с ножек филе вырезанная без кости Маслянка наподобие кефира, только нежнее Петрушка, укропчик. Далее здесь натуральный йогурт, если я не ошибаюсь, там 300 грамм. Кефирчик 400 грамм. И я еще взяла 4 вафельки вот такие вот большие. И черный шоколад. И эти все продукты у меня вышли на 84 шестьдесят 67 копеек Поэтому, так как вы увидели продуктовую корзину, напишите, пожалуйста, в комментариях, как вы считаете, это дешево или дорого?